Воскресенье, а я спал бы сейчас лежал. Бы. Как это. Всем привет, с вами застывшее время. Сейчас 17 часов утра. Спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Ради них мы едем в Мороз, в Глухомань. Приехали в село, сейчас снимаем. Начали снимать для вас видосик. Церковь интересная, посмотрим, ее поближе. Вот, куча заброшенных домов стоят. Рядом, кстати, с хорошо отстроенной фермой какой-то. Не знаю, что за ферма. Вот. В общем, село основано в 17 веке. Вот, Где-то в 1627 году. Да, по-моему, седьмой год, вот, э, здесь э, появляется Павловская пустошь, то есть село, которое здесь было раньше, оно перестало существовать, и была э, пустошь. Называется оно Павловская, потому что э, рядом протекает река э, Павловка, вот, соответственно, от этого и название села. Вот я уже вижу впереди заброшенный дом, но не знаю, как к нему подойти, не по сугробам, чтобы... Надо быть поаккуратнее. Детская? Графин стоит хороший. Такое ощущение, что хозяева покинули дом в спешке. Пластинки, пластиночки, 7 музыкальный, 7 музыкальный музыкальный телетайп. Масло освещенное от неугасимой лампады, святой праведной праведный блаженный Мухон, Ха, Счетчик висит. Слушай, этот дом как будто вот я не знаю, он как будто вот только был жилой. Если здесь свет есть. Подожди, здесь лампочка была. Я не удивлюсь, если здесь есть свет. Нету. Свет-то здесь нету. Сейчас почитаем пластиночки. Ремикс. Группа Ремикс. Хорошие пластинки, прям вообще, прям нулевые. Не потерты ничего. Александр Барыкин. Целуй меня только раз. Марина Журавлёва. Песни Сергея Сарычева. Ласковый Май. Юрий Шатунов. Хе -хе. Ты глянь, это целый альбом даже, по-моему, он несколько пластинок здесь. Они просто склеились, не, они склеились между собой. Узнал, э, не, не знал недавно, почему называются альбомы альбомами. Оказывается, когда выпускали такие пластинки, их выпускали, да, допустим, собирали дискографию. Вот, их как альбом выпускали. И отсюда и пошло название альбом. Компания Ко, мир без слов, группа Компания Ко. Очень, ох, очень много игрушек детских. В смысле плюшевых. Ты глянь, как, какие большие. Котяра. Большой упитанный котяра, слоненок. Там он еще какие-то мягкие игрушки, одежда лежит, посуда. Ложка деревянная, ложечка. Ура! как будто собирали вещи переезжать, но не забрали их с собой, блин, от снег вытряхнуть из ботинок, а то растает, это будет дыр я тут помру нахрен. Холодно. Посуда, Прям хорошая посуда стоит стаканчики. Почему я не забрали с собой? Очень много. Нифига тут целый запас соли. Ха -ха, круто. И очень много разной посуды. Женские шлепки. Зеркало. Не люблю смотреть в зеркала чужие. Бзик какой-то у меня. Люстра свисит хорошая. Скорее всего, здесь был ребенок-мальчик, мне кажется. Девочкам же не дарят водяные пистолеты Не покупают Куча ложек, куча посуды на полу На то снега, ох Ох ты, ё-моё хорошая висит сода пищевая в бангу, она, она, она прям наверно вот сто процентов сода пищевая наверно где-то наполовину полная да даже полная почти ни разу не встречал человека у которого кончилась сода фруктоза фруктоза же э, использует когда есть сахарный диабет по моему масло для лампадок световые Это последнее время лапшу яичную, Комарекс. Видимо, людей доставали. Что за книжка? Очень старая книжка. Малыши в зоопарке Чаплина. 82 год. Рисунок А Волкова. И... Рисунок А. Волкова. Издательство Малыш Москва. детские детские рассказики небольшие и красочные рисунки <плес> <плес> ковер стандартный атрибут таких домов ковер на стене наклейки терминатора второго и властелин колец Фирмажуйка. Мумия. Письма. Открытки. Липецкая область. Лебедянский район. Павловское село. Молчанова. Молчановым. Поздравляем вас с наступающим новым 94 четвертый год. Фотография, наверное, жильца здесь. Жил. На долгую память. Валерий от Михаила. Помни и дата, по-моему, стоит. Победа, 945 год, 2007 год, скорее всего, дата пересылки этой открытки. Уважаемая Анастасия Егоровна, примите самые искренние поздравления с всенародным праздником Победы. У вас подлинных героев тех огненных лет войны, разные биографии. Низкий вам поклон, крепкого вам здоровья всего самого доброго. Президент Российской Федерации. Да ладно. А, нет, по-моему, напечатанная подпись. Не пойму. Ну, скорее всего, это жил здесь ветеран. Молчанова Анастасия Егоровна. Ей вот открытка поздравительная от Путина была. Нарисован. почему же не забрали это с собой это же, блин, такая память сейчас, через года два, три, здесь ничего не останется здесь все сгниет вот и фотографии, кстати, напечатанный, по-моему здесь все сгниет и пропадет это, блин, очень интересное год 2009 год фотографии напечатаны на принтере все склеившиеся газеты, журналы, детские носки, календарик, православный календарик, 2011 год, там 2009 был год, значит где-то в ну, 2010-2011 году этот дом покинули. Анастасия Егоровна с Победы, Видимо, ветеран все-таки здесь жил. Это вот Анастасия Егоровна была ветераном. 10 марта, пятница, год. Подожди. Календарь остановлен на пятницу, 10 марта. Фу, блин. 23 марта, пятница. Старый стиль, 10 марта. Это у нас что за год получается? 2012. Скорее всего, да. Где-то в 2012 здесь уже никого не было. Как я и говорил села которые постарше чем советское время то вот, куча сел 2000 там ой, в 1920-х годах вот. те села такие образовывались спонтанно и быстро они так загнивали так сказать умирали. вот и там толком ничего нет а у которых такие села по 400 лет вот они поинтереснее Привет, привет, привет, тихо, тихо, тихо, камеру мне не съешь, как зовут, а? да он и гриб вообще, аф, аф, аф, аф, аф. целые семьи, Целую семьи. Что такое русская глубинка? Вот знаешь, если мне задад, зададут вопрос, я, наверное, такой вот картину буду вспоминать. Русская глубинка. Где твой хозяева? Блин, жить, конечно, в железной будке, это, короче, круто. В железной бочке даже, да, живешь. Было бы мне что-нибудь с собой покормил бы. К сожалению, сегодня без сухопайка идем. Ну, ты не скучай. Передавай привет хозяевам. Наступай, проверяй, куда наступаешь. Че это такое? Дверь вынесена полностью. Охохох, ох, ох. Ох, ох, ох вот это да Что я в таком хламе что-то смогу найти интересное Вот есть две проблемы Таких домов Когда слишком пустой дом И когда слишком захламлен... захламленный хорошо дом скоро скоро рухнет соленья стоят наставленные как будто не знаю здесь вообще какой-то погром какой-то случился я думаю что скорее всего у этого дома еще есть хозяева Просто их нету здесь. Трансмиссионное масло полное. Полные стоят. Зря я, конечно, часы взял. Скажут, сейчас начнут мародеры. А часы, наверное, потом камеру выключили, часы забрали, бижутерию забрали. Здесь столько много хлама, что найти что-то, мне кажется, будет очень проблематично. Это пылесос, по-моему, старый. Типа Буран и еще что-нибудь. Пылесос, да. 5 м 1 Вихрь. Вихрь. Ну да, их значит. Советские такие названия. Буран, Вихрь. Какие там еще были. Плита стоит. Да. Добротная. Железная дверь вынесена, кстати. <звы> Сковородка как сделана. Воротка висит. Мастер здесь рукодельник был. Такие эти крючки из деревяшек разных. Нет, там фаза была откручена. Скорее всего, свет. Скорее всего, дома этого есть еще хозяева. Просто они его используют как... Ну, типа этот. Типа кладовой. Так. Оху. Ты глянь их тут сколько. Ха -ха. Тут целая голубятня. Наверно от холода спасается. Я Не видел раньше чтоб голуби были в деревне В деревне голубей по-моему не бывает Этот сел Стейдикам Колоны разные 2007 год календарь стоит по идее хотя по моему так и есть да я сейчас туда явно не полезу это равно самоубийству